«Решил уволить секретаршу», — говорит начальник инженеру. «Инженер, почему? А что случилось?» «Да ты не поверишь, в день моего юбилея смотрю, она идет с двумя тяжеленными сумками, но я решил ей помочь, она не отказала. Еще говорит мне, пойдем ко мне домой, кофейку попьем, но я и согласился. Слушай, да что здесь плохого-то? Наоборот, хорошо!» Пришли к ней домой, значит, она в соседнюю спальню ушла, а сама говорит, да ты посиди здесь, я тебя сейчас, через пару минут позову. Зовет она меня, значит, я захожу в эту спальню, а там стол стоит, накрытый, а за столом коллеги мои сидят. Даша, это прекрасно, такой момент, такой сюрприз, да ты просто не понимаешь, в каком я виде туда зашел. Всех с пятницы, чтобы выходные прошли замечательно.